Именно мои ошибки, которые были связаны, первое, с инвестиционной деятельностью, раз, два, которые были лично для меня очень болезненными, и третье, какие выводы в итоге я сделал лично для себя, чтобы по возможности избежать таких ошибок. И я тот, кто я есть, именно благодаря, наверное, вот двум таким большим историям. Обе эти истории, они лично меня сделали, что называется, сильнее, Убытки, в принципе, были восстановлены, и опять-таки, благодаря именно тому, что они произошли в моей жизни, да, потому что там возникал вопрос, давал право себе пофрустрировать по этому поводу. Первое, наверное, было не столь болезненно, потому что в абсолюте эффект базы был незначительным, невысоким, и было немного, относительно немного возраста. Вторая ошибка была уже 17-й год, и там она мне стоила порядка... 700-800 тысяч долларов за две недели. Ну, то есть, это было уже болезненно, да, то есть, это в собственном капитале, плюс, соответственно, были клиенты, которым частично тоже перепала эта история, но у них, что называется, были соблюдены параметры риск-менеджмента, а по собственному капиталу этого не было. Ребята, это действительно моя история, я не могу сказать, что я ей горжусь, я не могу сказать, что я к ней чрезмерно негативно отношусь, это просто опыт, который был, а опыт, что называется, самый такой Хороший, самый дорогостоящий учитель самый дорогостоящий наставник, который в нашей жизни бывает. Поэтому, возможно, для кого-то мои примеры могут послужить основанием избежать того, что вы, может быть, сейчас рискуете как раз-таки: рискуете. Повторите эти ошибки. Для кого-то они станут бустом для того, чтобы вырасти и вырасти очень сильно. Но, как правило, большинство людей теряют капитал и уже не понимают, каким путем его можно восстанавливать. Первая история, которая произошла в 207. То есть она имела такой некий длительный характер. Произошла она в период с 2000, со второй половины 2010 по 2012 год. Я еще работал в, тот, в этот промежуток времени в компании «Тройка диалог». У меня были клиенты, клиенты, которые очень плотно и активно работали с «Газпромом», которые поставляли оборудование для «Газпрома». Поэтому, получается, я инвестировал в натуральный газ, в натуральный газ в Америке, потому что у них, что называется, была информация от источников газпрома потому что компания в том числе занималась разработкой оборудования для гидроразрыва пласта на территории россии используя в том числе западные технологии и поэтому получается что это была не просто история которую вы там накопали это была история которая лично для меня еще подтверждалась одним из экспертных мнений что фактически происходило происходило следующее в 2000 наверное, в 8-м, 10 годах. На самом деле, это началось еще раньше в Соединенных Штатах Америки. Это была такая история. Цены на нефть очень активно выросли с 1998 -го года. То есть, мы помним, в 1998 году был дефолт в России. Причиной тому послужили низкие цены на нефть в районе 20 долларов за баррель. И получается с 1998 по 2008 год цены на нефть выросли с 20 долларов за баррель до 140 долларов за баррель. В этот период происходило то, что американские компании, которые занимались разработкой добычи нефти, они очень активно бурили новые скважины, использовали оборудование, обновлялись. И к 2005 2006 году на американском рынке оборудования появилось очень много буровых вышек которые амортизировались нефтесервисными компаниями в этот же самый промежуток времени происходило следующее из-за того что америка была нето импортером газа началась разработка сланцевой нефти. При этом, сланцевая нефть была гораздо дороже в себестоимости добычи. Она была известна, кстати, сланцевая нефть. Залежи находили даже раньше, чем традиционные склажины из песчаника. И поэтому получается, что сланцевый газ, он был известен, он был понятен, но из-за того, что он находился в сланце, а сланец — это окаменевшая глина, по сути, то есть это очень плотный материал, причем его вертикально практически невозможно бурить, потому что он плотный, нужно бурить горизонтально по нему проходить. Увеличивается количество проходов, которые должен сделать бур, чтобы добуриться до месторождения. И даже если он попадает в само месторождение, в сланце газа, этого газа немного. И экономической целесообразности нет, потому что даже если вы добурите месторождение, газа так мало, что в течение там, одного года весь дебет уходит, и нужно бурить снова, и снова, и снова, и снова. Америка как раз-таки в начале нулевых годов очень серьезно субсидировала правительство данную отрасль, да, чтобы собственные месторождения разрабатывались, и в том числе наука. Емкие технологии производства, и родилось вот этот вот фрекинг, технология появилась, гидроразрыва пласта, когда получается сначала закачивают, бурят горизонтальную скважину, забирают оттуда газ, после этого закачивают туда химикаты, и за счет гидроразрыва воды и химикатов да, происходит расширение зоны, в которой находится газ, и дебет увеличивается с там, 1, 8, 12 месяцев до 3-4 лет, то есть 4 года скважина может отдавать газ, да, то есть у вас увеличивается количество газа, в области гидроразрыва он поднимается вверх, а химикаты оседают вниз. Соответственно, наложилось два обстоятельства. Первый – технологический прорыв. Второе – большое количество бурового оборудования по достаточно бросовым ценам, плюс субсидирование со стороны правительства именно строительства. Плюс, так как там недра могут быть в частных руках, то есть землю, которую вы покупаете, все, что находится под землей и над землей, находится во владении. Большое количество частных компаний, большое количество бросового оборудования, использование фрекингов северные дохода первый регион где начали это использовать и соответственно они начали активно добывать сланцевый газ но смысл в том что себестоимость добычи подобного рода составляла порядка 200 250 долларов на 1000 кубометров газа это только себестоимость добычи без логистических издержек без транспортных расходов без того чтобы доставить это непосредственно до производителя то есть себестоимость была очень и очень высокая но когда взлетели цены на нефть до 140 долларов за баррель, когда за ценами на нефть взлетели цены на газ до 600-700 долларов в Америке стоил газ в нулевых годах, 600-700 долларов 1000 кубометров стоило. В этот период, когда цены взлетели на газ, иметь газ с себестоимостью добычи там 250 долларов за 1000 кубометров стало приемлемо и соответственно все начали это оборудование покупать, делать фрейкинг, гидроразрывы пласта и как раз таки в в 2009, 2010, 2011 годах цены, если посмотреть на график, на ну, натуральный газ в Америке начали очень сильно падать. Плюс в Америке присутствовал запрет на экспорт газа. Они не могли экспортировать, у них и мощностей для этого не было. Они были не -то импортерами, они только принимали газ. И что произошло? Набурили кучу скважин. Газа, что у дураков, фантиков как Кот Матроскин говорил, да, у меня дядя на гуталиновом заводе работает, шлет этот гуталиновый, вот, вот у них гуталиновый завод, да, то есть большое количество частных производителей, очень много идет дебета, причем, когда идет гидроразрыв, он сразу вам дебетует и отдает очень много, но смысл в том, что в течение полутора-двух лет дебет падает на 80%. Если традиционная скважина у Газпрома, ее выработка идет там, в районе 30-40 лет из песчаника, то в сланце дебет 80% в первый год уходит. И поэтому получается, что продать на внешний рынок не могут, мощностей для продажи нету, внутренний рынок присытился, да, то есть э, не нужно такое количество газа уже, да, и экспорт поступает, получается продать не могут, а скважины это не кранчик, то есть это не такое, что у тебя дебет газа пошел, ты такой, так, цена меня не устраивает, прикрутили. Нет, там дебет пошел, ты отбираешь, хранилища заполнены, Складировать его некуда, цена на газ начала обваливаться. Соответственно, понимая это и осознавая эту историю, я покупал натуральный газ, ну, как вы видите в подробности, которых я знаю, я в этой истории очень серьезно проникся. Я покупал газ в ETF-ах раз, в etf с плечом, бесподставочные контракты, со вторым плечом. То есть я считал, что при себестоимости 250 долларов за 1000 кубометров покупать газ по 100 долларов за 1000 кубометров это нормальная история, потому что рынок все равно через год-полтора-два абсорбирует эти объемы газа, дебет закончится, а новые скважины бурить не будут, потому что цена рухнула с 700 до 100 долларов за 1000 кубометров при себестоимости 250, которая упустилась там, до 180-190. Я начал покупать по 100. И опять-таки, настолько поверил в идею, настолько поверил в эту историю, что нарушил все мыслимые правила отсутствие диверсификации, не вкладывать в один класс активов не более 15% капитала, в один инструмент из класса активов не более 15% капитала, не использовать заемный капитал, не усредняться на просадках, да, то есть ну там вообще абсолютно все принципы риск-менеджмента были нарушены, потому что непосредственно поверил в эту историю. Поверил сам. Поверили там вместе с клиентами, потому что они тоже инвестировали в эту историю спекулятивно достаточно большую сумму. И здесь получается, что это просто произошло рано. В течение следующих полугода цена на натуральный газ упала с, со 100 долларов за 1000 кубометров до 50 долларов за 1000 кубометров. И нужно понимать, что ну, это не произошло сразу. Потери в абсолюте составили там порядка 80-85% капитала за полгода. Тогда у меня был еще незначительный капитал. Тогда я больше находился в состоянии у меня были кредиты, но бонусы, которые я получал, работая в компании в инвестиционные, были, по большому счету, вложены туда. Наложилось одновременно при этом, что компания, в которой я работал, поглотил Сбербанк, я перешел в Сбербанк, работал в компании Сбербанк уже полгода, мне особо нравилась работа, если честно, и я принимаю решение уволиться, в это же время падают активы на фондовом рынке кроме кредитов ничего нет и собственности там Шкода супер вот все что все что у меня непосредственно остается да и то даже машину пришлось продать перейти на более простой автомобиль потому что ну как бы капитала особого не было и тогда вот уже по-другому смотришь непосредственно на себя это вот первая история такого большого провала где было нарушено все просто потому что поверил в историю просто хочу уберечь я очень часто вижу эта история связана с тем что человек верит в какой-то один класс активов и еще хуже когда из класса активов верит в какой-то отдельный инструмент примеров может быть абсолютная куча да, кому-то там недвижимость нравится кому-то нравится там инвестировать исключительно там сдачи машин в аренду и он вот масштабируется, да, была одна машина, 2, 5, 10, 20, да, и целый автопарк у кого-то ездит. Кто-то там инвестирует в недвижимость какой-то одного рынка, там, жила недвижимость Москвы на котловане, кто-то там в Индонезию инвестирует, кто-то в Объединенные Арабские Эмираты и говорит, ребята, must have, forever все работает. Кто-то инвестирует там в криптоактивы, кто-то там биткоином спекулирует. Ну, то есть пример может быть огромное множество напишите кстати в комментариях если у вас влюбленность в актив да вот вы верите в эту историю недавно у нас было интервью с дмитрием черемушкиным да который говорит вот я у меня есть 4 биткоина да один там биткоин я продам за тысяч, второй я продам за 500 тысяч долларов до да, 3 я продам там за миллион 4 продам за 10 миллионов долларов да ну то есть вы как бы ну такой подход да по, по, по, ну, условно верить человек да есть люди которые тоже верят говорят например да, я по 20 куплю, а потом по 20 миллионов мои внуки будут продавать биткоин. Самое главное, чтобы туда не было вложено все, и чтобы это не покупалось на заемные деньги. Вот чем я хочу предостеречь урок, который вынес. И второй урок, он на самом деле связан, что не было вынесено урока из предыдущей истории. Опять-таки объясню, почему. Потери у меня тогда составили по порядка всего было вложено 80, да, из 80 осталось из 80 осталось, ну, что-то в районе там 10-11 тысяч, да, то есть и в, в, в, в очень короткий промежуток времени еще не изучил сам инструмент, сам ETF, да, то есть если вы покупаете какие-то фонды на нефть, на газ, то есть где есть экспирация фьючерсов, где есть кантанга причем если это еще и с плечом, Нужно понимать, что эти инструменты, они, их долгосрочно практически невозможно держать, потому что контанга съедает всю прибыль. На ролловере, когда происходит перезаход фонда каждый месяц в новый контракт, то есть не физическая покупка идет в золото, если фонд инвестирует в золото, да? а именно инвестирует во фьючерсы, то дальний фьючерс, как правило, как правило, всегда стоит дороже чем текущий фьючерс, и когда у вас происходит расчет по текущему фьючерсу, идет идет ролловер, закрывается текущий и нужно переложиться в следующий, следующий покупается с премией к текущей цене. И поэтому на каждом ролловере идут потери, да и можно посмотреть, как там постоянное падение идет, LNG называется тикер этого инструмента. Вторая история. Опять же говорю здесь уже совершенно другие уровни потерь. Мне эти потери обошлись порядка 47-50 миллионов рублей за две недели. То есть это была история 2017 года. Достаточно большими суммами уже оперировал на срочном рынке. Была работа с фьючерсами, с плечом, с левериджем, с заемным капиталом. Это были фьючерсы на тогда, это была акция ФСК ЕС России. Кто помнит, помашите ручкой да, в комментариях. Тоже была абсолютная влюбленность в актив, потому что, в принципе, нужно понимать, что акция за, ну, в период там, 2000. 15-16 года обеспечила доходность для различных клиентов там от 100 до 200 процентов фьючерс соответственно предполагала плечо 1 к 6 то есть нужно понимать что если вы оперировали данной бумагой с максимальным плечом шестым до да, бумага вырастает на сто процентов у вас доходность 600 процентов за два года то есть каждые 10 миллионов превратились в 60 миллионов это опять же если не вариационный маржу на, ну, положительную вариационную маржу еще не покупать фьючерсов, да, то есть это вот просто купил и чисто на вариационной марже. Поэтому здесь были очень выдающиеся результаты, да, отдельные клиенты зарабатывали там сотни миллионов рублей на данной операции, но если у них позиции были прикрыты и для клиентов соблюдались параметры риск-менеджмента, у себя фигачил там на всю котлет. И здесь получается история такая, что в марте месяце 2017 года, 8 марта у нас рабочий день, скоро будет юбилей, получается, 5 лет, как это произошло. Мы летели на Сейшелы всей семьей, 8 марта нерабочий торговый день мы, соответственно, летим. 9 числа я прилетаю в Мае, включаю непосредственно телефон, и у меня просто... Бешенное количество смс от клиентов, от всего, э, от пропущенных звонков. Самый терпеливый клиент, у которого не очень большое плечо было, звонил 4 раза. Человек, который был загружен по полной, э, с, с кем мы были в хороших дружеских отношениях, звонил 27 раз. Больше 20 звонков пропущено было, что, что, что произошло. Не могу понять, что происходит. Быстро нахожу интернет, смотрю. Нефть обвалилась там порядка. 8 числа как раз-таки порядка 8%. Процентов. Российский рынок просто летит в трамп Акции фск падает на 15 процентов ребят 15 процентов падения с шестым плечом это нужно понимать что 6, 30, 90%. То есть за один день 90%, причем там вариационная маржа рассчитывается, и в клиринг нужно предоставить дополнительное обеспечение, если к двум часам доп. обеспечения не предоставлено или не закрыл позицию, потому что это носит массовый характер, и брокер не всех успевает закрыть по маржин да? колу, то есть автоматически закрыть. И поэтому кого-то закрывали, кого-то не успевали закрывать. Да? И, то есть, и это касалось меня в том числе, да? то есть, соответственно, такого рода потерь. И у меня было высокое плечо, да, то есть на срочном рынке и за жадности, из-за успехов прошлого, и за влюбленности в актив, который обеспечил значительную доходность, да, то есть буквально, э, ну, лично меня это касалось тем, что я под залог своих активов на инвестиционном счете. Делал операции репо и просто доливал, чтобы удерживать вариационную маржу. Но это не остановилось одним днем. Первые 2-3 дня я просто по 5 миллионов с банковского депозита заливал на брокерский счет, потому что на открытии были деньги, да, из подушки финансовой безопасности заливал. Потом это все съедалось отрицательное вариационное маржу Приходилось брать по репо, а репо тоже съедалось. Поэтому история была такая очень и очень неприятная. Причины: причем. Отсутствие стоп-приказов, но ну, на самом деле, я и сейчас их не использую, да, потому что я просто перестал торговать с плечом, я перестал использовать заемный капитал в своих операциях. где там превратился, назовем это так, в долгосрочного инвестора, отказался там от спекулятивных операций. Это лично моя история, лично мой опыт, непростой с клиентами все было более-менее разумно, потому что с клиентами мы торговали на срочном рынке не более 10% от э, депо, размера капитала, который непосредственно есть. Поэтому, да, потери были болезненные, да, то есть там просто закрывали где-то, никому не разрешил я там делать усреднение, как самостоятельно делал, да, то есть для клиентов, для защиты клиентов там было все соблюдено. Собственно, да, это было такое нет рынок не прав я прав сейчас все это развернется это вот такая большая история люди кто занимается в трейдинге сейчас скажут ну вот мы как бы говорили что, что трейдер из тебя плохой поэтому ты стал инвестором выводы делать вам выводы делать каждому свои я для себя собственные выводы сделал сейчас у меня четверо детей сейчас у меня собственный капитал порядка 3 3 с половиной миллионов долларов Желания его потерять нету, поэтому это диверсификация, это отсутствие влюбленности в актив, это преимущественно дивидендные истории и это те 10 принципов, которые я изложил вот в этом видео, которыми я оперирую сейчас. И я понимаю, что и сейчас благодаря этим потерям, благодаря этим историям родился проект в принципе миллион долларов за 8 долларов в день, подробности о котором вы можете узнать под видео. Ссылочка специальная будет на мастер-класс, которые позволяют и в ковидный 2020 год, и в непростой 2022 год чувствовать себя комфортно, защищенно, закрывать э, со спокойной совестью свои глаза и не переживать, потому что есть диверсификация, есть различные классы активов, есть глобальная диверсификация, есть ребалансировка, есть подушка финансовой безопасности, которая строго и четко соблюдается, и поэтому сейчас и восстановление в капитале, благодаря этому, произошло 5 лет. То есть тогда убыток составил, ну вот я говорю, порядка 800 тысяч долларов за 2 недели были потери. Это не считая там, обязательств перед клиентами, да, которые присутствовали за 5 лет. Все обязательства закрыты, потери компенсированы, да. И капитал все равно, в сколько получается, в 4-5 раз больше, чем был. Вот такие вот истории с выводами которые были сделаны да, но и у каждого свои говорю может у меня из-за того что много деятельной энергии у меня нет страха до да, рисковать людей у кого много логической энергии они возможно бы себе такое не позволили но что не убивает делает нас сильнее я придерживаюсь этой философии а выводы которые сделаны сейчас помогают лично мне помогают моим собственным детям для каждого из которых я создаю капитал в 1 миллион долларов и этими же возможностями сейчас пользуются более половиной тысяч людей, которые уже присоединились к проекту. Что ж, на этом все. Если, ребят, есть вам что сказать, не обязательно оставляйте комментарии. Я их очень ценю и уважаю. На связи был Максим Петров. Пока-пока.